А свет вроде нормальный, можно снимать. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Apple Finder и я его ведущий Артём. Приложений, которые способны заменить iTunes на вашем компьютере действительно много. Однако, сегодня в этом самом видео мы с вами поговорим максимально подробно об одной из лучших альтернатив этого самого приложения для вашего iPhone и также iPad. Поэтому заваривайте чаек, кофеек, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали. У меня есть список часто используемых, порой важных действительно задач и опций, которые через iTunes на постоянной основе выполнять довольно таки дискомфортно, нежели чем в сравнении с той же утилитой iCareFone, о которой в сегодняшнем видео и пойдет речь. И представим с вами такую ситуацию. Мне как рядовому пользователю, например, любого айфона, ну в моем случае это iPhone 10r с iOS 13 на борту, сейчас у большинства стоит эта самая прошивка, нужно выполнить следующие задачи. Первое. Скачать музыку из социальной сети ВКонтакте и загрузить ее на мое устройство в стандартную стандартную медиатеку и приложение музыка. Во-вторых, заменить стандартный, опять же, по дефолту установленный рингтон. В-третьих, я люблю читать, поэтому на устройство мне нужно загрузить книги. Не всегда у меня есть возможность таскать с собой физический вариант. Печатный я имею в виду, и поэтому загрузить две каких-нибудь книженцы на свой гаджет непосредственно. В четвертых, это закинуть какие-нибудь фото и видео с моего компьютера. Ну, тоже может кому-то и пригодиться. У меня были пару раз такие моменты, когда, ну, airdrop и все такое понятное дело, но какие-нибудь тяжелые файлы гораздо быстрее прод продавать передавать по проводу нежели чем по воздуху сами понимаете у меня очень много музыки которую можно теперь в легкую перекинуть с моего макбука на мое мобильное устройство но так можно же слушать музыку например прямо с макбука зачем это делать с айфона Нет, давайте все-таки отметим этот вариант, потому что он не совсем комфортный, стабильный и так далее. Поэтому для того, чтобы загрузить музыку на iPhone, мы прямо сейчас скачаем с вами первым делом, конечно же, бесплатное приложение iCareFone, которое, кстати, доступно и для этой самой процедуры, для скачивания, имею в виду, по ссылке в описании к этому видео. Дизайн хороший, он не какой-то специфический, особенный, ну так, типа, окей, ладно, сойдет. Но, знаете, мне нравятся изображения, которое сопровождают пользователей, то есть нас с вами, непосредственно по различным меню утилит. Для начала загрузим трек, которого на моем компьютере нет, но он постоянно 24 на 7 грузится, не грузится, а крутится в моей голове в последнее время. А именно... С макарошками. С пюрешкой, с пюрешкой. Ставьте лайк этому видео, если тоже любите котлетки. С После загрузки файлов на наш компьютер все, что необходимо сделать дальше, это перейти во вкладку «Manage», зайти в раздел «Music» и среди различных композиций и плейлистов, как, например, в моем случае, выбрать функцию «Import». Нотабены, друзья мои, вы можете принести на ваше устройство как, например, один какой-нибудь файл или интересующую вас композицию, так и, например, целую папку с музыкой. К примеру, если вы скачали аж целый альбом. Вот это по-настоящему брутально и круто. Но в то же время удобно. С музыкальными файлами почти разобрались. Дальше, как вы помните, у нас по списку идет установка рингтона. И здесь очень важный момент. Вы можете выбрать один из двух, скажем так, вариантов или путей, который поможет вам загрузить сначала рингтон непосредственно на ваш компьютер. Какой-то бесконечный чай уже на самом деле. Сильное заявление. Либо вы можете собить в Яндекс или Google интересующую вас композицию, плюс слово тон, плюс сочетание для iPhone, или можно сразу написать формат M4R и после скачать уже готовый вариант. Либо вы можете скачать сначала полную версию трека, а затем закинуть этот самый файлик на специальный сайт, ссылку на который вы сможете также найти в описании под этим роликом. На самом деле в сегодняшнем видео будет очень много полезных ссылок, поэтому обязательно смотрите в описании. И, собственно, на этом самом сайте вы можете выделить тот самый фрагмент, который вам полюбился в песне, понравился больше всего по тем или иным причинам. Но, друзья мои, очень важный момент. Обязательно запомните и не забывайте о том, что длительность трека должна быть не более 30 секунд. Рингтон у меня есть, поэтому я загружаю его практически сразу, в том же разделе аудио. Теперь заходим в пункт рингтоны и делаем все точь в точь, что и с музыкой. Осталось дело за малым. Две книги и пару фото и видео. Но перед этим я сначала схожу и заварю себе новый чайок. ее завален, теперь можно дальше идти и продолжать снимать видео. Не так давно, где-то два месяца плюс-минус назад, я прочитал книгу, которая ну так мне понравилась, что я, наверное, и решил рассказать ее название и автора, соответственно, вам, чтобы вы вдруг смогли ее прочитать. Называется она «Магия утра», автор Эл Хелрод, и, в общем-то, действительно классная книженция, которую я недавно одолжил почитать своей знакомый и захотел перечитать еще разочек. С книгами, друзья мои, все точно так же просто. Мы переходим в раздел, опять же, Менедж, выбираем уже параметр books и собственно заканчиваем сразу целую ну в моем случае папку с книгами потому что читать друзья мои это реально намного интереснее попробуйте вам понравится думаю друзья мои вы понимаете что с фото и видео логика примерно та же самая по сути одинаковая ну и тогда встает резонный вопрос а собственно а что еще умеет такие помимо тех самых функций первоначальных о которых ты нам рассказал так вот, друзья мои, это полноценный менеджер для вашего iPhone и iPad, в котором, помимо работы с данными, также можно, например, создавать модифицированные резервные копии опять же, ваших iPhone или iPad. И вы тут же меня должны опять же спросить: завалить вопросами: а что такое резервная копия? Хотел я вам сказать, но нет, что такое модифицированная резервная копия, кастомная резервная копия, можно бесконечно подбирать большое количество красивых, сложных и не очень синонимов к этому самому слову модифицированной. В отличие от iTunes, здесь работает следующий фокус: а именно, возможно, управления созданием резервной копии данных. То есть, мне, например, нужны фото и видео, а на историю поисков сафари или сообщения мне по большому счету все равно. Поэтому я могу убрать ненужные данные и свои резервной копии, тем самым снизив ее размер и занимаемое ей место на жестком диске компьютера. Вот оно че, прикольно. То же самое можно провернуть и созданием резервной копии самого мессенджера WhatsApp. И это здорово, потому что, например, у меня случались реальные ситуации несколько лет назад, когда я терял поистине важные данные какие-то документы, которые хранились непосредственно в этом самом мессенджере, и было обидно, было неприятно, было неудобно, какая-то часть, например, работы затормаживалась, и блин, пу! Ну и конечно же, разработчики позаботились о решении разного рода, простите, я уже дочитаю сценарий, потому что снимая несколько часов подряд, это действительно тяжело, различного рода проблем, связанных с частью программного обеспечения вашего устройства. Если iPhone, например, завис у вас при обновлении, или какие-либо другие непонятные штуки, ситуации произошли с операционной системой или другим любым программным обеспечением на вашем смартфоне, то все эти неполадки можно решить переустановкой системы в пару кликов с помощью опции iOS System Repair. Или, ну бывает такое, ну к сожалению, среди пользователей Android встречается такая ошибка, когда ты подключаешь свой телефон к компьютеру непосредственно, iTunes не видит его, и ты как, вот ему хоть бы хны, там хоть как вот горох об стенку, ему вот не видит устройство, и все. И ты такой резонно можешь Типа, what's the problem, Tim? What's the problem, Mark? Утилита полезная. Вы можете протестировать все ее возможности в бесплатной версии, а также приобрести полный вариант со скидкой по ссылке, созданной специально для подписчиков канала Apple Finder, если она вам действительно понравится. Опять же, я вас ни к чему не призываю, но просто вдруг, мало ли, ну, есть такие люди на канале, которые посмотрят и скажут, блин, а вот эта штука реально классная, почему бы ее не купить в полном варианте? Ну и, соответственно, и хорошо, и как бы по скидочке можно это сделать. Why not? Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, а также поделиться этим роликом в своих социальных сетях. Вконтакте, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, где угодно. Вам же не сложно, правда? А мне будет максимально приятно. Всем еще раз огромное спасибо за ваше внимание, мир, добра, и совсем скоро увидимся. До скорых встреч. Пока-пока.